Делюсь оригинальным и простым рецептом фаршированных грибочков, его мне рассказала подруга из Америки, и я удивилась, как можно фаршировать грибы хлебом. Оказалось, это весьма вкусно, попробуйте. Эти фаршированные грибочки в домашних условиях готовятся легко и никого не оставляют равнодушными. Отличный вариант изысканного легкого ужина для двоих, а также ужина для худеющих. И даже наличие хлеба в рецепте пусть вас не пугает. Получится сытно, но не слишком калорийно. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Грибы тщательно моем, отделяем ножки от шляпок. Ножки измельчим, шляпки переворачиваем и смазываем оливковым или растительным маслом. 2. 1 ломтик хлеба Оставьте в стороне остальные ингредиенты, а именно ножки грибов, кусочки хлеба, сыр, чеснок, зелень и специи складываем в блендер 3. тщательно все измельчаем, пока не получим вот такой крем наполняем им шляпки грибов и посыпаем сверху крошкой от оставшегося ломтика хлеба 4. запекаем 15-20 минут готово лайкайте подписывайтесь комментируйте жду ваших лайков и комментариев ингредиенты шампиньоны 500 грамм выбирайте как можно более крупные белый хлеб 5 ломтиков можно заменить панировочными сухарями магазинными чесночными булочками или сухариками чеснок одна штука небольшая головка сыр творожный 200 грамм. Можно использовать фету, брынзу или сливочные сыры вроде Филадельфии. Петрушка 1 пучок. Специи 1 по вкусу. Количество порций 5-6. Не пропустите самые вкусные. Подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Удачного дня!